Здравствуйте, меня зовут Александра, это проект «Оголона Кухарка». И сегодня мы будем готовить салат, которым поделился со мной мой знакомый шеф-повар одного из заведений. Он называется «Русский букет». Для его приготовления нам понадобится помидор, шампиньоны, листья салата, солями и ветчина. Это легенький салат. Для начала нам потребуется обжарить шампиньоны до готовности. Нарезать и почистить – это тоже входит в эти обязанности. Приступим к приготовлению салата. Сейчас мы нарезаем шампиньоны и отправляем их на сковородку. Пока месте не будут, будут жариться, мы будем делать остальное. Надеюсь, хватит. Мы их нарезали теперь отправляем на сковороду. Пока наши грибы обжариваются, мы продолжаем готовить салат. Yes. Yes. Yes. Yes. Не забываем про наши грибы. Грибы должны покрыться золотой красивой корочкой. Затем мы нарезаем ветчину, нарезаем также соломкой. Я думаю, что грибы уже готовы, их осталось только посолить. Солите по вашему вкусу. А мы продолжаем нарезать ветчину. что на кухне стало слишком жарко. Ветчина режется хорошо, значит салатик будет вкусный. У нас уже практически все готово. Осталось только нарезать помидор и сделать соус. Помидор мы нарезаем дольками. Вообще листья салата никогда не режут, и лично просто. Нужно уже выкладывать, в принципе, все. На сделать только соус Соус делать очень легко он состоит из оливкового масла и чеснока салатик мы перемешиваем руками, так как все повара именно так и делают а теперь начинаем делать соус для этого нужно нам очистить чеснок нам понадобится буквально один зубчик чеснока лучше всего его конечно выдавить, не так как тут нечего мы его мелко нарежем и смешаем с оливковым маслом. Yes, yes, yes. Мы перемешиваем оливковое масло с чесноком, вообще лучше всего готовить под музыку. соусом, наш салат готов, простенько, но совсем и типа.